Всем привет, друзья! В одном из прошлых своих видео я бронировал фары на своем автомобиле Kia Rio 4 полиуретановой пленкой Solarnex в студии Detailing. И продолжая тематику по защите автомобиля, я хотел бы сегодня установить э, антискол над лобовым стеклом. И так как часть над лобовым стеклом у нас более подвержена к повреждениям, для защиты я заказал специальный антискол, который я сейчас вам покажу и будем его клеить на мой автомобиль. Антискол приехал мне в такой вот тубе. Она довольно таки длинная и давайте сейчас я вытащу и покажу как этот антискол выглядит вы друзья не раз наверное могли видеть автомобили где над лобовым стеклом были такие сколы соответственно появлялась ржавчина и чтобы этого не допустить на своем новом автомобиле я все-таки решил это место защитить итак друзья вот такие вот Две резинки входят у нас в комплект. И четыре спиртовых салфетки для обезжиривания. Но сейчас я буду использовать только один антискол. Клеить я его буду вот сюда, как я и говорил. Второй антискол я пока не придумал, куда я его буду клеить. Есть несколько вариантов. Можно также наклеить над задним стеклом в эту часть. Но смысла в этом как бы нету, потому что все-таки сюда нам ничего не прилетает. Также есть вариант приклеить... По кромке капота Вот в эту часть То есть немного защитить э, Начало капота Но это, наверное, я буду делать В следующем видео Итак, давайте вернемся все-таки э, К антисколу, который мы будем Клеить над лобовым стеклом Сейчас я буду Обезжиривать и покажу, как правильно Его приклеивать Итак, берем спиртовую салфетку И обезжириваем место, где будем приклеивать антискол в комплекте идет 4 салфетки их с лихвой хватит чтобы обезжирить полностью эту часть теперь нам нужно определить место начала где мы будем приклеивать наш антискол будем начинать примерно вот тут и пойдем дальше для удобства надо сразу приложить хотя бы сантиметров на 10 наш антискол чтобы вам было проще его клеить. Сейчас я его прокину, чтобы он у нас не съезжал. И будем уже клеить. Итак, мы видим, что он длиннее. В конце мы его будем обрезать. Итак, для того, чтобы начать клеить, нужно отклеить примерно на сантиметр, и прикладываем, так, отлично, теперь идем дальше. Дальше мы отлепляем примерно сантиметров на 5 и продолжаем приклеивать. Проходим сначала по верхней части ребро, дальше уже клеим а, здесь вот. Для этого нам понадобится специальная лопатка, я буду использовать такую китайскую с Алиэкспресса, будем проходить вот так вот, тем самым прижимая. И приклеивая итак проходим все открываем дальше опять прижимаем полностью выгоняем воздух так отлично и теперь можно пройтись лопаткой Ну и продолжаем таким же образом По 5 сантиметров Приклеиваем Проводим и дальше Друзья, одной рукой мне неудобно Сейчас я Отключусь и уже включу камеру Когда закончу Будем обрезать антискол По той части крыши с этой стороны я приклеил практически до самого конца я считаю что получилось неплохо друзья обязательно клейте при температуре не ниже 15 градусов у нас сейчас на улице где-то 35 градусов очень жарко клеится кстати очень хорошо она точно не отлипнет я уже проверил плотно очень итак смотрим с этой стороны осталось закончить и сейчас я обрежу примерно вот так вот даже можно еще чуть-чуть подрезать так все я выровнял теперь Заканчиваем, вытягиваем до конца обратную часть клеющую стороны. Берем лопатку и еще раз проходим по нижней части. Выгоняем лишний воздух. Все. Все готово смотрим Ну я считаю что получилось отлично для первого раза все ровно практически доходит до вот этих пластиковых дефлекторов но ну, все теперь нам повреждения никакие не страшны если нам будет прилетать то, соответственно, будет попадать вот сюда. И лакокрасочное покрытие у нас будет целым. Вот так вот все это выглядит. Отлично. Ну что, друзья, вот я и наклеил антискол от компании «Стрелка-11». Однозначно советую к покупке, но эффективность этого антискола можно будет уже проверить только временем. Ссылку на этот антискол я оставлю в описании под видео. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем удачи на дорогах. Всем пока!